Привет, аудитория! 12 марта в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной бой на ночь UFC в Вегасе под номером 71. На очереди у нас соглавный бой турнира в тяжелой весовой категории между Александром Романовым и Александром Волковым. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время. С вас единственная просьба это подписаться на канал и поставить свою оценку обзору. Эти бойцы славянского происхождения и имеют одинаковые имена, то есть тески. Буду называть Волкова Асаней, а Романова Сашей, чтобы было более-менее понятно, о ком идет речь. Александр Волков 34-летний боец из России. В профессионалах провел он 45 боев, в 35 из которых одержал победы. Пришел в смешанное единоборство Волков из каратэ. Это довольно-таки техничный, думающий, дисциплинированный боец, который придерживается своего геймплана в каждом поединке. Обладает, обладает Александр хорошей ударной техники, отличным кардио, неплохой защитой от тейкдаунов. UFC пришел Саня, будучи уже достаточно опытным бойцом, он уже был известным и имел чемпионские титулы в других именитых промоушенах, таких как Белатор и М1 Челлендж. Осталось только завоевать пояс UFC, где как раз-таки не все так хорошо складывается, как хотелось бы. Конкретно в UFC провел он 13 боев, в которых одержал... 13 боев, да, в которых одержал он 9 побед и 4 боя он проиграл. Если разбирать его а, проигрыши, то по факту первые два поражения были а, очень досадными. А, в противостоянии с тем же Дереком Льюисом Саня доминировал практически весь бой, перебивал Льюиса в стойке, а на последних минутах пропустил удар плотный и улетел в, нока... в нокдаун, где а, Льюис его уже добил. Но в бою с тем же борцом Кертисом Блейдсом я увидел... Конкурентный бой, по итогу которого правильно было бы все-таки решение. Это ничья, то и выигрыш того же Волкова. В стойке Волков доминировал, а Блейдс избегал этого переводами в Партер, где во второй половине боя смотрелся просто ужасно. Да и вообще Керцис во второй половине боя просто висел на Волке возле сетки, потому что функционально он просел конкретно. Ну, вот, этот бой можно показать, вот, было после чемпионского боя Анклаева и а, поляка а, Яна Блоховича, где а, Дану Уайт говорил, что а, я, Анклаев ничего не показал хорошего в этом бою, залеживал соперника, а, очень скучный бой, вот, пускай посмотрит бой Блейца с Волковым, и скажешь, что по какого хрена победа досталась до Блейдса. Ну, ладно, это обнаболевшим. Дальше. После боя с Кертисом Саня сменил все-таки подход к боям, стал выходить в октагон гораздо тяжелее, чем раньше, стал мощнее, но потерял при этом ощутимо в скорости. Это дало свои плоды против Хариса и Оверима, которых он прошел без особых проблем, но вот в бою с Ганом сыграло ему в минус. Поединок с Сирилом был достаточно тяжелым, где Волков проиграл его заслуженно. Не смог он перебить и переработать своей манере гана, не успевал за соперником, плохо реагировал на его атаки. Но в том же противостоянии против Тома Аспинова Волков не смог сдерживать напор англичанина в первом раунде. Опять же, Том был быстрее Волкова, Саня не успевал за ним, где и проиграл болевым на руку. Аспинал, конечно, смотрелся лучше и по, и по тем же таймингам, и в скорости, ну естественно в грэпплинге. В раннем бою против Розенстрайка Саня все-таки вернулся в свой а, старый вес, а, вел бой очень активно, легко двигался, поддавливал соперника. В один из моментов пропустил он Суринанса взрывную атаку, пропустил пару размашистых плюх, но особо не почувствовал эти удары. Кроме того, а, успел нанести еще плотный встречный удар, а, еще и, в, и уверенно попер на Розенстрайка и удосрочил его». Вот. Ну что, по его оппоненту, можно сказать, то, что Романов это 32-летний боец из Молдавии, провел в профессионалах 17 боев, 16 из которых одержал победы, это базовый вольный боец, в своих боях проводит он жесткие силовые тейкдауны и хорошо контролирует соперника в партере. Стройки Романов не так хорош, как на нижних этажах, нужно развивать это направление, есть в этом аспекте у Саши проблемы, кроме того, что он держит руки далеко от лица, еще и часто их опускает. Может взрываться он мощными, размашистыми а, атаками, но особых результатов это не приносит. Вся стойка в большинстве случаев сводит к попыткам перевода в партер, что для борца не... Не а также Романов функционально не расположен к длительному удержанию энергозатратного темпа ведения боя и частенько приседает по кардио ко второй его половине. А его переводы и удержание соперника на земле приводит не только к тратам сил оппонента, но и его самого. Романов финишер. Все его победы были досрочно, преимущественно в первой половине боя с обмишинами. Саша после перевода старается быстро занять выгодную позицию и пытается финишировать соперника. Единственный бой, который дошел до решения, был с Ты Тебурой, который Александр проиграл. В этом противостоянии Марчин пережил напор Романова в первом раунде, пережил граунд-энд-паунд в партере и уже в следующих двух раундах без проблем защищался от переводов и перебивал стойки уставшего Романова. В послужном списке Романова есть сильники тяжелого дивизиона. Чей Шерман, Джаральд Вандера, Роджер и его Делима, но кроме Тибуры, которому он проиграл, топовой позиции нету. А, но ну, в этом бою в. Тропометрия довольно ощутимое преимущество будет на стороне Волкова во всем. Размах рук и ног больше на 12 сантиметров, а рост выше на 13 сантиметров. В здесь без каких-либо вариантов преимущество будет на стороне Сани Волкова. А вот в борьбе тут есть над чем подумать. Хочу затронуть тему геплана Волкова в плане подготовки к бою. Не уверен, актуально ли это, но на, на всякий случай зацепить в принципе, это можно, благо время позволяет. Мы знаем Саню как тяжеловеса в двух формах. Первое, это когда он легкий тяж, быстрый, подвижный, с хорошей реакцией и волкового тяжелого тяжа. Тяжелого тяжа. Когда он огромный и мощный, но медленный и неповоротливый. Можно увидеть в таких кондициях его в боях против того же Уолта Харриса, Алистера Оверема, Сирила Гана, Марчина тыбура и Тома Аспинала, когда он был именно тяжелым тяжем. С точки зрения борьбы тяжелого Саню в партнер сложно было перевести такому высококлассному борцу, как Марчин Бура. Как поляк не старался, но и ни разу так и не смог перевести Саню. Правда, переводы эти не назвать резкими. Волков все читал без особых проблем, контрил и с их с помощью своей мощи вообще без проблем. Но не факт, что он смог бы удержаться на ногах, будь он в своей легкой форме, то есть если бы он вышел а, полегче, чем вышел тогда. А вот тот же Аспинал, имея взрывную манеру сближения, переводил тяжелого Волкова без особых проблем, потому что тот не мог быстро реагировать на сближение англичанина, поэтому тяжелый Саня в бою с Аспинал а, был только минус. В стоке, в стоке же тяжелый Саня был успешен с небыстрыми соперниками, тем же Оверимом, Харрисом, тем же Тебурой, а вот скоростные Ганн и Аспинал доставля, доставляли ему проблемы в этом аспекте. На экране свой бой а, против Розенстрайка, как я уже говорил, Волков вышел, а, скинув вес а, а, в, своей, так сказать, в своем, так сказать, легком состоянии. Его подвижность а, на ногах, уверенность реакция скорость ударов была заметно лучше, благодаря чему он и нокаутировал оппонента. Думаю, выйдя он против Гана и Аспинала в легкой форме, показал бы а, себя гораздо лучше. из этого я хочу заметить, что Волкову против взрывных бойцов все-таки лучше выходить именно в своей легкой форме. А вот против медлительных очень хорошо подходит мощность от тяжелой Сани. Мне вот очень интересно, с каким весом выйдет на бой Волков против Романова. Но что-то мне подсказывает, что это будет легкий Волков. А в этом бою ему понадобится именно выносливость, чтобы передышать оппонента и выиграть его. Возможно, даже досрочно. Отталкиваясь от этого, я и буду делать свой прогноз на этот бой. Ну, в этом бою все будет зависеть от навыков Волкова в борьбе, тем более в партере. Да, я Думаю, что в первом раунде Романов точно сможет перевести Волкова. Молдаванин на первых этапах поединка достаточно быстро, полный сил и очень успешно проводит тейкдауны. Кроме того, что он переводит... Ну, переведет Саню, вполне вероятно, что он не сможет его удержать а, на полу. Но не думаю, что для него это будет легко. Я думаю, что он потратит на это силы. Саня опытный боец. Единственный, кто смог удосрочить в партере Волкова за 12 лет, это Том Аспинал. Но в том бою Волков был тяжелый, медленный, неповоротливый и а, не похож сам на себя. И он просто не мог реагировать на атаки быстрого Тома Аспинала. Впоследствии чего как-то а, легко сдался после второго перевода. Романов наиболее опасен в этом бою будет в первом раунде. Если Саня переживает этот напор, по функционалу он будет свежее Романова в следующих раундах. И в стойке вполне может доставить серьезные проблемы оппоненту. Считаю, что вероятность победы бойцов тут 50 на 50, но сам будут топить за Волкова с коэффициентом 1.85. Россиянин не первый раз... А, а, может оказаться в неудобной позиции в партере снизу. Если он смог защищаться от таких именитых и опытных бойцов в этом аспекте, как Фабрисио Верном и Кёртис Блейс, то вполне сможет справиться с менее опытным Романовым. Также можно присмотреться, кто-то больше полтора или третий раунд начнется. Ну, смотря, конечно же, какие кэфы на это будут давать буки. Uh, наименее рискованный вариант, на мой взгляд это второй раунд начнется, да это мое видение боя, вас никто не заставляет ставить так, как это буду делать я у вас должно быть свое мнение, естественно ну, вы же подписывайтесь на телеграм-канал ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео, там я ближе к турниру uh, выкидываю варианты ставок на другие бои турнира, которые мне интересны но на них я не делаю видео обзор ну, все, до следующего видео ну, обзор получился достаточно длинным, но информативно все давайте пока